Камера пошла, камера пошла, ну что ж, друзья, что у нас интересного? Да, ветерочек-то, Ты боже, по колдуну. Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Юстон, у нас проблема, как приземляться? Слушай, ну смотри, а сейчас колдун... Да, я говорю, что Да. И смотри, какой восточный компонент синий. Да, да. То есть он не чисто южный, а все-таки юго-восточный. Поэтому я думаю, что по ветру будет в самый раз приземляться. А, почему мы, друзья, по ветру хотим приземляться, не на то, что летательные аппараты, как известно, приземляются против ветра? Ну потому что у нас аэродром под уклоном, и если мы начнем приземляться от горы, то даже при вот этом текущем ветре 25 километров в час Сейчас крыло показывает как раз на край на торец полосы северный. Нам, нам, нам. получается, что вот, это вот, вот, вот эта полосочка асфальтовая, если на нее поставить планер, то планер замечательно катится вниз. То есть там приличный уклон. Вот, и мы остановимся где-нибудь, вот куда показывает крыло, где середина полосы. Вот, и пересекая полосу, будем толкать планер назад, то есть куча как бы ненужных проблем. Поэтому можно приземлиться по ветру. По ветру у нас энергии будет больше, у нас посадочная будет, я буду касаться где-то километров на 90, на 100, соответственно, у нас будет запас по скорости избыточный на 25 км в час нижний. Это, конечно, неприятно, но с другой стороны, это, опять же, не проблема. Выпускаем шасси перед входом, включаем радиостанцию, Переводим закрылок на посадку на лендинг, выпускаем воздушные тормоза на полностью и докладываемся. Осматриваем полосу, это грибнички были, смотри, грибничков там нету? Нету. Асприндия Виктор, Downwind, Lending to North. Парам, полностью выпущены воздушные тормоза, идем по ветру, смотрю скорость относительно... Воздуха, Я иду против ветра. Скорость у меня 110 на gps 90. Понимаю, что да, ветер действительно 20 км в час, 25, как и ожидалось. Ну, ничего страшного. Делаю себе небольшой запасик на то, чтобы развернуться на торец полосы красиво. Еще раз осматриваю полосу на предмет грибников. У нас грибники постоянно на эту полосу выскакивают. И мы в предыдущем полете чуть было не повстречались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 Делаю дугу и выхожу на торец полосы, как я и хотел, достаточно низко. Скорость 133-140 метров мм в час, 520 все в порядке. Ну, планер несется, да, прилично. Я убираю воздушные тормоза, чтобы потихонечку подлететь поближе, потому что нам придется еще катить, иначе прицеп. И вот сейчас вешу, вешу, вешу. Как, как, как же мы быстро едем. Все, сбрасываем скорость. Относительно земли мы едем, да. 57 километров в час но это уже не страшно я плавно подворачиваю планер к прицепу не оставляя надежду на то что когда-нибудь я до него доеду нет, нет. Слушай, ну не в этот раз даже хуже чем в прошлом получилось позор Никак не могу пристреляться, друзья. Несмотря на вот это... Но получается, что если на нашем аэродроме я еду как бы немножко под уклон, и мне легко доехать, то здесь я еду как бы в горку. И я никак не могу научиться оставлять такое количество энергии, которое позволило бы мне вот до нашего прицепа доковылять оп, оп, Открываемся. Ну, так, ветерочек дует, но не... Видите, друзья, что... Приземлиться по ветру можно, для этого лишь надо понимать, что ты делаешь, и вот этими оперировать запасами по высоте и так далее, и тому подобное. О. Это, конечно, неприятно, но с другой стороны это, опять же, не проблема.